Так, значит, пошел четвертый день долбежки аккумулятора. Смотрим наши результаты относительно плотности. Так, значит, первая банка. Так, плавает 5 палок, плотность 1,27. Вторая банка. Плавает 5 палок. Плотность 1,27. Третья банка. Видим, плавает 5 палок. Плотность 1,27. Четвертая. Видим, плавает 5. То есть тоже плотность 1,27. Пятая. Плотность 1,27. Ну и шестая. Видим, что плавать здесь три палки. Даже четвертая вот хочет всплыть, даже всплывает. А пятая палка плавать не хочет. В принципе, с самого начала плотность в этой банке была самая маленькая либо банки-кранты, либо я когда-то лил этот аккумулятор кислоту подливал и, возможно, ошибся. Ну, в общем, вот такой результат. Что касается напряжения, Напряжение. напряжения в данный момент вот такое. И по напряжению процесс, наверное, уже стоит прекратить. И наверное я так и сделаю. То есть отрегулирую плотность во всех банках одинаковую. Ну и наверное все.